Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, мы продолжаем нашего Шерлока, у нас, мы, полный родникцы у нас, мы берем Тоби, мы берем Тоби, и идем к давай, Тоби, нам нужен лучший нос Британской Империи для этого дела. Что, я могу поговорить с собакой? Совершенно you, согласен с тобой, Тоби, ботинок Ватсона лучше, чем колбаса Хатсон. Миссис Хатсон. Эй, эй, эй, эй, эй! Все, короче, мы пошли гулять собакой, не ждите нас. То есть а, вот эти наши грабители не оставили, Ой, Тоби с нами не оставили ни следа, поэтому будет сейчас вынюхивать Тоби, на Тоби? Ну, погладь собачку, да ее мою, а? Ищи, Тоби. Ну, ты ему веревку дай понюхать. А, эй, мы уже Тоби играем. Тык-тык-тык-тык. Вот тебе ты мой маленький песик. ай не, колбаска бежит. Колбаска побежала. ай не, не. Вот я вижу запах вот этот вот. Так. Не, не. Пошел позвать Шерлока. Гав-гав. Давайте, отлично. Мне нравится. Ну-ка, колбася убежит. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ушами шевелит. Ой-ой-ой. Вы посмотрите на эту прелесть. Так, ну. Ага, смотрите, куда это ведет назад? Сейчас мы еще гав сделаем. Там еще видели, вот так вот выходит. Тогда -то, убегали керевром. Они по какой-то причине зашли в сарай. Like... Так, дальше. Да, вон, вон, вон, вот сюда вот. Вон, вон, вон, вижу, вижу, вижу. Они что, вернулись? Или что, или куда? А, ну вот, вот, вот, вот, вот, о чем мы речи, да? Гав-гав. Колодцу. Надо все обследовать. След привел к колодцу. Нужно его проверить. Подожди, еще не все. Еще не все. Мы еще хочем нюхали огонь. Вот сюда, вот идем. Вот, вот, вот пошли за мной. Сейчас я тебе покажу, где тут сосисочки у них, они попариатели свои. Да, вот сюда, вот. И тут они через забор полезли, да? Лезвилоумушников теряется за этой стеной. Или они либо пробирались туда. Преступники покинули дом через стеклянные двери. Они пошли к сараю, And обошли колодец, well, прежде чем перелезть стену. Любопытно, зачем им понадобится столь извилистый I путь. Камера oh, такая, будто они взлетели куда-то. Так, ну пойдемте, значит, сначала они зашли в сарай. Водохом сметнулся. Так, сарай. Открываем. Полезли. Так, осмотрим. Крюк. Этот крюк может пригодиться, да. Для колодца, например. Да, нет, правильно. Так, ящик с инструментами. Towards... Садовые инструменты. Ничего важного. Хорошо, вот тут вот дырка. А, мешки для зерна. Часть пустых мешков недавно сдвигали. То есть, их можно подвигать чемодан это старый чемодан З -з звучит гулка должно быть он пустой в смысле что все нас выгнали оттуда ладно пойдемте к этому самому посмотрим что у нас тут колодец посмотреть Серый сверток. Я вижу что-то сверкающее на дне. Но как мне это достать? Ведро убрать. Крюк нацепить. Опустить. Логично же. Какой-то метки. Я бы там вот в реале бы там, Вот так вот сидел бы там. Сидишь с этим вот крюком как-то. Так, теперь мы открываем, короче. Столовое серебро. Вряд ли это случайность. Вот, вилка, взять. А-а, а-а-а-а. А-а-а, Гер. Гер брекенстолов. Похоже, appears, мы нашли похищенное серебро. Значит, они с Терезой обе сговорились. Правильно? Серебро... Най... Похищенное столовое серебро найдено в колодце. Опознанные преступники были свидетельствами. Что там? Мотив. Ограбление. Преступление совершено с целью ограбления. Преступники планировали вернуться за серебром, сброшенным в колодец. Сомнительно, да? А имитация ограбления? Ограбление только имитация, чтобы объяснить смерть сэра Юстаса. Столовое серебро не должны были найти. Я склоняюсь к имитации ограбления. Но давайте, пока мы поставим мотив ограбления, посмотрим, что это нам. Рэнделы виновные. Вот это вот. был убит бандой Рэндел. Ограбление мотив преступления. А, отдачу с... -да. отдачу слову Лейстра Для вас дело оказалось слишком простым. Используйте возможность отдать славу вашему другу, инспектору. Ваше имя не появится в прессе. А, в полицию. То, с какой скоростью вы раскрыли тайну, показал, что вы гений. Полиция только продемонстрировала свою некомпетентность. Ну, давайте мы отдадим всю славу. Просто... Короче, мы просто вот это вот так вот сделаем. Просто посмотрим, что, как вот это вот будет у нас просто банально выглядеть, да? Потом мы продолжим раскрывать дело дальше. давай Так, у нас запись идет, идет. Микрофон работает, работает. Я вовремя начала проверять. Так... Подтверждаем моральный выбор, смотрим. Well, что ж, инспектор, дело казалось легким. То есть вы думаете, что банда Рэндалов? Да. Я отправлю людей на их поиски. Оставлю это вам, инспектор. В конце концов, вы блестяще справились с этим делом. Благодарю вас, мистер Холмс. Я это ценю. Так, сервис был убит бандой Рэндл. В ограбление, оказалось мотивом преступления, о чем и сообщила Леди Брекенстол. Слишком простое дело для вас. Вы решили воспользоваться возможностью отдать славу вашему другу инспектору Лейстеру. Иду. Другая версия. Спойлерить не будем. А, к другому заключить. Да. Та -та -та -та -та -та. Ну, это, короче, в любом слу случае это подтава. Конечно. Это очень интересно. Так, давайте посмотрим, что будет, если у нас Шерлок, у Шерлока там я не знаю корона там вот, будет так вот, расти во все стороны торчать. Давайте, да. Как он это обыграет? Мне просто тупо банально интересно, как он это сделает. Что же теперь так оказалось легким? Да. Да. Я отправлю людей на их поиски В следующий раз, прежде чем называть меня, постарайтесь убедиться, что делал того Соин. Просто унизил. Чтобы уметь в виду, мистер -хо? Это случай, в котором только Ватсон мог бы найти больше какой-то интерес. Я предпочитаю более интригующие дела. А, просто, просто унизил. Так, другая версия, конечно же. Да, хотим перейти к другому заключению. Мы сейчас с вами быстренько все поменяем. Посмотрим, к чему это приведет. Погнали. Значит, меняем все вообще нафиг. А, два человека. Мы даже знаем, кто эти люди. Мотив. Имитация ограбления. Банда Рэндаллов. Нет. Вину свалили на Рэндаллов. А удар кочергой, да. Домашнее насилие. Знакома с моряком. Я думаю, что она с кем-то познакомилась так или иначе. Домашнее насилие. Гость убийца. Сэр Юстас был убит человеком, появившимся здесь прошлой ночью. Он, свя он связал леди брекенстол Он высок и силен. Это морской след, кому с моряком. все сошлось. Искать моряка. Угу, человек, побывавший здесь прошлой ночью, возможно, был моряком. Хорошо. Так, искать моряка. Так, задание. Найти подозреваемый моряка. Ну, сейчас найдем. Так, что у нас? Забрать Тоби, осмотреть место, найденное Тоби в саду. Вот, вот, вот. Найти подозреваемый моряка. Стой, стой, стой, куда-то я пошла. Тут у нас еще что-то что здесь. Спроси и серебро сколоться в саду Эбегрениша. Ну, пойдем, докопаемся. А, кстати, искать в архиве. Блин, что-то я не подумала. Давайте поищем. В архиве сначала? Или нет? Или потом поищем? А мы... мы все равно сейчас докопаемся. Тут. Потому что нам не только вот этих вот нужно вытрясти из них всю душу и сказать, что, ну, Девчонки, я все знаю. Я все знаю, кто здесь был, что тут было. Давайте мне рассказывайте. Ваше серебро нашлось. Мы нашли ваше серебро, Лидия стол. Брэ... Далеко been они really его не унесли. Это правда? Я вам очень благодарна, мистер Холмс. Ваша светлость. Так, ну-ка, давай-ка с тобой потрещим. Серебро no. Мы нашли серебро вашей хозяйки. О, oh, это oh, отличная новость. Мои, правда, так умны как о вас говорят? Ты правда? Вполне. Вполне. Все мы. Все мы разгадаем сейчас. Так, моряка, у вас тут есть какие-то моряки знакомые? Ну-ка давайте. Так, инспектор. Я нашел саловое серебро. Инспектор, я смог обнаружить украденное серебро. Вы просто волшебник, мистер Холмс. И где же оно? В садовом колодце. Простите? Оригинально, is верно? Uh -huh. Да, это абсурд. Какой it's смысл ворвать серебро и затем отправлять его на одно колодце? Возможно, колодец избрали для временного хранилища. Или же просто воры хотели от него избавиться. Мы должны разгадать всю загадку. Пам -пам -пам. Как это все интересно? Так, давайте, Говорит, а типа то мылька как а искать, простите. Ха. А чё, опять призываем тоби или или что или как? Так, сейчас. Подождите. -ка. У нас получается, что, найти подозреваемого моряка. Фельбалов, гриву искать. Давайте-ка на Бейки Стрит. Сейчас мы с вами разберемся, как у нас как получается. Сейчас мы посмотрим картину, осмотрим. У нас так. Сейчас мы осмотрим с вами картину. Гибралтарская скала 1893. Это архив нам нужен, да? Да, вот тут вот, вот, ищем. Еда это металлы. А, хлорк. а, это исследование, это не то, подожди. Или то. Яды и токсины. Раны травмы. Криминалистика. А, единоборство. Знаки и символы. Не то. Тихо, нет. А что, тут это, серьезно? Божественный исконец, череп корзин, садовое оборудование, посох осклепичо. Бокс. Успокойте, убить часть два. Ага. Три способа. Желаем Борису. Борису, хитроумная система барбы. Правило маркиза Уинсбери. мое. Мой быть на имени корабля и году плавания. Прочитай, какой Light то да? Mm. My Ну yeah. no, тут ее нету. Ну no, тут не может быть. И наборство знаки, символы. Посоха не.. Они... Нет, а там Адалаида, да? Адалаида, 1993. А, вот, господи, баный брок. Газеты. Так, нам нужно 93 -й. Так, Восточно-Африканская край. Мумиа. Зарыв комапит. Прибытие. Вот скалы. Прибытие Гиб... Гибралтарской скалы корабль вернулся. Гибралтарская скала, сухогруз, компании линия Аделаида-Саутгемптон, -Сау... Лондон. Господи, это что? Конгар-центр, Джеймс-стрит, Лондон. Вернулся после шестимесячного плавания заходом в порты Индии, Новой Зеландии, Австралии. На корабле в Англию прибыла мисс Мэри Фрезер, наследница семьи Фрезеров, а землевладельцев из Австралии. Эта очаровательная юня, юная леди уже объявила о помолвке сэром Юстасом Брэккентстолом, господи, одним из богатейших людей Кента. Вот так-то. Богатейший человек Кента. У тебя есть Кент богатый? У меня тоже нету Здание для Уигенса. А, задание для Уигенса. Это мальчишка у нас, дворовой пацан. Адрес владельца гиб... <как> Гибралтарской скалы. Список экипажа можно найти у него. Погнали. Вызываем нашего судоходной компании линия Долина саут Кемптон Лондон, ее адрес. Любопытно, должно быть здесь они хранят документы, в том числе и об экипаже судна Гибралтарская скала. Думаю, если вы сделаете вид, что пришли из Скотланд керта они отдадут без всяких проблем. Но у меня есть другое решение. Я обращаюсь к специалистам. Ну погнали, давайте сейчас. А что у нас тут нет, просто светится вот там. дай дай дай дай Приветики. Как, как же я, не, не, не, ну, не посмотреть ну, на эту женщину прекрасную. -то. Ну как же на нее посмотреть? Ну, я... Нет, нет, нет, нет. я знаю, она вам нравится. вот ты же Ой, Уигинс, поднимитесь к нам, если можете. Ну может, может, он побежал. Пятками сверкая. Уже, уже тут. К вашим услугам, мистер Холмс. Мне нужен регистр, мой юный друг. Если вы сумеете заполучить его, я этом каждому из вас по полгнии. Мне нужен список экипажа Гибралтарской столы за 1893 год и их текущие места работы. Я же займусь, мистер Холмс. Вы действительно думаете, они найдут его? Моя тайная полиция лучше, чем Ярд во всех отношениях. Ну действительно, они в прошлый раз очень хорошо помогли при... притащить список. Вот он, мистер Холмс. Мы не сможем его вернуть. Это слишком рискованно. Ложите его на стол, и разберусь. Хорошая работа, юноуиггинс. Ну, замечательно. Так, на стол, да? Давай. А в этом списке командный состав судна «Гибралтарская скала», на котором леди Брэкенстол совершил путешествие со своей горничной. У леди Брэкенстол незнакомых в Англии, а это означает, что кто-то из списка и есть наш таинственный посетитель. А здесь полные списки командного состава кораблей, следующих по линии аделина саут лондон Пойдем, кто из моряков был в Лондоне до седьмого Серьезно? Матерь божья Чарльз. Ah, прекрати. Вот Джек какой-то. List... Нет, мы его не знаем. Генри какой-то. Эрнес, Томас, Герберт, Уильям, а Гая. А this... <плес> Ой! А! а вот Генри. Это офицер еще к море, поэтому он не причастен. Так, Джеймс. Не думаю, что этот моря как-то связан с нашим делом. Ч же это? Вот. Ладно. Эрнестом у так а что-то там какой там запасный sailor... Почему? Вот натан еще есть. А дальше кто там? Should... Так, подожди, дальше. А, вот он был. А, Чарльз был на корабле, полмесяца назад. Он не мог показаться в лондоме во время преступления. Так. А -а -а, так, так, так, так, так. Уильям. Вот он тоже. Вы вот он, вижу, вижу, вижу. Так, что у нас? Это Герберт, да? Вот Герберт. А, у нас другой. Запасный второй. Давайте дальше. А -а -а -а, Герберт, Герберт, Герберт. Не вижу. И Томаса не вижу. Да, да, да, Значит, тут. Томас Вот он. Остался. А Гербер, Поэтому он не причастен. А, у нас сосок Джек. Подождите, Джека нигде нету, да? Ну. Да ладно, идите в пень. Хорошо. Сейчас не манди. Подожди, где Джек, Джек, Джек, Кроукер какой-то прям, Кроукер, Кроукер, Джек Кроукер, капитан пистанфуи? Джек Кроукер остался в Лондоне, в Лондоне до дня убийства и он собирается в рейс, рейс через два дня. Капитан Джек Кроукер. И если наш себе посетитель, только он был здесь, когда совершал убийство. Хера ты, кого раскопал? А, где он? Ага, ага, ага. Ага, ага, ага. Вот и списочка у нас есть. Пригласить Кроукера для разговора. Ну, давайте. Как его приглашать? Этот Кроукер... Вы думаете, что было бы интересно познакомиться с ним? Young Наш юный друг сумеет его найти. Так, давай к этому команду дадим. Давай. Нашему юному другу. Уиггинс, вы на найти способ привести сюда капитана Кроукера? Сюда? Холмс, это может быть опасно. Серьезно. Никаких проблем, мистер Холмс. Вот и все. Какие проблемы. Мистер Холмс, мне сообщили, что вы искали меня. Хотелось бы знать, зачем? А он же капитан? Да, нам важно с вами поговорить. Вы поймете причину. Так, давайте мы его сначала осмотрим. Так, глазище. Прямой взгляд. Честный. Серьезно? Так, еще еще, еще, еще. А, крепкое телосложение! Хорош! Нож! Морской нож, кстати. Кстати, морской нож. Веревка-то он, наверное, небось. Сапожки. Чистые сапоги. Что-то еще. Руки. Нет, не руки. Газетные ч? Сап... Газетные чернила. А, леди Брекенстол. Вы ведь знакомы с леди Мэри Брэккестол, не так ли? Да, думаю, я помню еще с тех времен, когда был старпомом. Похоже, ваше отношение вы все за рамки, пассажир-старший помощник. Да как вы смеете? Поистите, какое безрассудное чувство любовь, особенно если кто-то совершает убийство во имени ее. Объяснитесь немедленно! Вам известно, что убийство попало в заголовки утренней прессы. Вы читали статьи в газетах, и к вашему разочару э, обнаружили там много неправды. Узнав, что я желаю вас видеть, вы сразу же приехали. Вам нужно было выяснить, что именно я узнал. Вы! И что же вы знаете? В тот вечер вы вместе с Эдди Брейкерсу столкнулись с опасностью. Я не боюсь, мистер Холмс. К тому же, все это лишь домыслы. Вы были бы правы, если бы не доказательства. И какие же? Вы ее связали. У нас убийство леди Брэкерсол привязали к креслу. И именно вы привязали ее. Вы называете это доказательством? Так, ложная улика. Ой-ой-ой, столовое серебро. Машки-узлы, старые синяки, экипаж корабля. Ой, столовое серебро выбрать правильный ответ. Леди Бракенстон. Леди <смех> Бракенстон. Привязали крест. Да. И именно вы привязали. Он звались доказательством. Да. Так, так, так, так, так. Тогда это... Где морские узлы? Да. Да. А да. сколько она была сейчас морскими узлами? <смех> ваша работа. Так, это сделал моряк. Это же ничего не доказывает. Мистер Холмс, я не единственный моряк в Лондоне. И ваша теория в любом случае ошибочная. Ночью, если я был на борту резящего, наблюдал за ремонтом отверстия в корме. А, разящего. Господи, ночью. Это был срочный вызов. Появилась течь. Просить корабельного плотника. Он подтвердил. Уверен, что так. Отлично. В таком случае нам нечего больше обсуждать. Доброго вечера, джентльмены. чем займемся теперь? Можете ли проверить его Али? Нет. Без всяких сомнений, люди дадут показания в его пользу, и мы их все равно не проверим. Что же тогда? Мы должны проработать с тем, что есть. У нас на руках все куски головоломки. Ну, давай сейчас трубку. Теперь я понимаю, почему порезали шнур звонка. Так смотрим. А, капитан Джек Кроукер. крокер отважный моряк, ему 40 лет. Способный, честный человек, хорошо образован, но не особо здоров. Он спешил, но дочитал газету и почистил ботинки перед выходом. Так, что у нас еще есть? Раскрыть убийство. Короче, копаться да Эби. Фу, да, я это сам да, да Так, так, показания Кроукера. Капитан Кроукер знал Леди Брейкинстол, но, возможно, он жт о свое местонахождение ночь убийства. Капитан Кроукер, единственный моряк, находившийся на корабле с Леди Брейкинстол и ее горничий, горничной, и который сейчас в Лондоне. <таспорщик> Ройк Кроукер лжет, его роль очевидна, он появился, как только услышал, что я ищу его, что доказывает его вину. Алиби Кроукера, Капитан Кроукер был на борту разящего в ночь убийства. Он испугался встречи со мной, у него превосходное алиби. Ну, кто знает, давайте попробуем вот так вот. Убийца Капитан, как вариант, а может и не он. А, Сэр Юсус был убит человеком, побывавшим здесь ночь. Убийство рослый и сильный, моряк высокого ранга. И отбрать его вместе с участницей Леди Брэйк, под суд. Простить, капитана, убийцы здесь вот так. Ну, короче, мы прекрасно понимаем, что нет, это не он, скорее всего. Или он. Не знаю. Сейчас мы еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть подумаем. Подожди, Иди сюда. Роль. А, а, -а, -а, а алиби алиби простите тут, тут, другую сторону ткнул да ладно что, он что ли? погодите погодите на что я хочу не ну раскрыть убийство это да я хочу до гонять хочу подергать за усы нашу даму и подумать, о нём ну, как бы больше подозреваемых никаких нету. Куда еще может вывести? Я думаю, что хотя еще подозреваемые вон там они вдвоем. участники. Так, were... давай-ка с тобой. А че? А все, продолжения никакого нету. То есть это он убийца определенно точно. Серьезно? Holmes, ну чё, конечно, мы посмотрим. И вот эти вот концовки. Ну что-то как-то меня терзает не вкрыть сомнения. Серьезно. Больше никуда ехать мы не можем. Задание у нас раскрыть убийство в Абигранж и все. Да? То есть у нас вариантов-то нету больше никаких. Ну и все. Подождите. Миша знает, что скорость прибыть в банк, Я оказалась заперта дома. Вряд ли она ее короче познакомится с кем-либо. Еще вот это... А Ну-ка, попробуем вот так вот сейчас. Давайте... Сейчас мы попробуем сделать а, алиби Гость-убийца, да. Морской след. Но тут уже ничего не сделаешь. Ну да, тут получается только один вариант. Что? Вариантов больше нет. Ну давай-ка попробуем. Арестовать, давайте попробуем его. Да, подтверждаем моральный выбор. Пробуем его арестовать тогда, и заодно и а, так, Так, так, так. Ну сейчас давайте посмотрим, что будет так это выглядит. <свист> это, простить капитана. Ну, давай. Ну, давай, удиви меня. Виггинс, вы не позвоните мистера Кроукера сюда еще раз, если можно. Семь минут уже. Около часа спустя. Ну, улик-то, а так-то так нету. <связать> с какой целью высовываем меня вызвали, мистер Холмс? <связать> Все кончено. Я знаю, что именно вы убили Сэзи. <связать> Я это узнал по высоте, на которой обрезали шнур ножом, принадлежащем мырку. И что немаловажно, по той грубой силе, что была вложена в смертельный удар. Еще потому, что вы единственный, кто знает леди Мэри Брэкенсол в Лондоне, и потому, что вы ее любите. Все верно. Пришло время рассказать нам всю правду. Я признаю, что влюбился в Мэри до безумия с первого же дня, когда ее встретил. Но я не приезжал, считая, что она счастлива братья, но когда я услышал слова горничный, поведавшей мне обо всем, я пришел в ярость. Я собирался в рейд на полгода. Я хотел лишь увидеть ее снова. Но все превратилось в проклятый кошмар, когда я вломился. Он посмел поднять на нее руку. Он! Недостойный даже лизать ее споги! О, я ни о чем не жалею! Я признаю, я убил монстра во имя любви к ней! Она простит меня, если сумеет. Леди Брейкенсон уже вас простила. Она ничего не сказала. Мэри. Но это делает ее соучастницей, так же, как и горничной. а снова в опасности. Мистер Холмс. Вы бы не смогли ее защитить. Я буду защищать ее до последнего своего вздоха. Слышите меня? Вот письмо, в котором все изложено. Его нужно передать в полицию. Я единственный виновник. Мэри тут ни при чем. Пришло время покончить с этим. Что будет? Драка? <Захватывается> <захватывается> Тихо, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно <захватывается> <захватывается> <захватывается <Господи. захватывается> на ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь, я, говоришь, ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь, Елистый. Вы должны позволить мне умереть! Как я могу жить, если Мэри страдает? Сожалею, капитан Кроугер. но смерти в этой истории уже достаточно. Типа он хотел саму, саму страницу. Инспектор, передай вам убийцу сэра Юска. Он очень старался готовить свое признание. Что ж, я не удивлен. Да, это был я. Я признаю. Вот одно из доказательств, которое можно использовать в суде. Превосходно! Пусть и дело дело, которое прошло гладко. А, сэр Юсус был убит капитаном Джеком Кроукером, навестившим леди Брэккенстол прошлой ночью. Они представили это как ограбление, совершенное бандой Рэндалф. Кроукер использовал морскую нож, чтобы отрезать шнур и связать леди, а затем вы столовое серебро. Он совершил жестокое преступление и заслуживает показания короче найдено улик 16 убийца капитана капитана кровь... да да да да да да да да да да да все хорошо все хорошо мы молодцы давайте посмотрим другую версию просто просто вот глянем одним глазком что там происходит Я, в принципе думаю на той версии остановимся ну что ну Конечно, арестовать это очень правильно Серьезно, я считаю, что тут арестовать это очень очень правильно Так, чипонка, чипонка, чипонка, чипонка Прощать это ну такой себе Простить капитана, но... Я прощаю тебя за то, что ты убил человека Это вот, он, мировой суд, все дела Я прощаю тебя за то, что ты убиваешь ты это сделал из любви. Ты молодец. Так, ну давайте просто посмотрим этот выбор. Крокер, давай еще раз. Около часа пустя. Ну что-то как-то мы быстренько с этим делом разобрались. Хоп-хоп, готово. Это я знаю, что именно вы убили Сарлиса Брэн Брэкенстол. Что? Так, я это узнал по высоте, на которой призвались нашем принадлежащем моряку и что не по той грубой силе, что была вложена в смертельный удар. Еще потому, что вы единственный, кто знает леди Мэри Брэккинстол в Лондоне, и потому что вы ее любите. «Все верно. Пришло время рассказать нам всю правду. Я признаю, что влюбился в Мэри Девину с первого же дня, когда ее встретил, но я не приезжал, считая, что она счастлива в браке, когда я услышал слова горничной, поведавшей мне обо всем. Я пришел в ярость». Я собирался в рейс за полгода. Я хотел лишь увидеть ее снова, но все превратилось в проклятый кошмар, когда он уломился. Он посмел поднять на нее руку. А он недостойный даже лизать ее сапоги. Ни о чем не жалею. Я признаю я был монстром, во имя любви к ней. Она просит меня, если сумеет. Леди Бракенстол. Уже простила, она ничего не сказала, да? Мэри. Но это не делает ее соучастницей. Так же, как и горечь. Она... А, это делает ее соучастницей. Она снова опасна. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Я бы не смогла... Вы бы не смогли защитить ее. Я буду защищать ее до последнего. Вдох, слышь? Не. Вот письмо, в котором я все and изложил. Вы должны передать в полицию. Я единственный виновник. Мэри тут ни при чем. Пришло время покончить с этим Че, опять? Ну давай Тихо, е-мое Так Натыкиваем, натыкиваем натыкиваем. Нормально Реакция, видишь, он даже не успел Не успела кнопчик появиться, я уже щелкнула Пожалуйста, спросите меня, капитан Крова Я лишь проверял вашу искренность Но ваши слова и поступки превзошли все мои ожидания Ничего новенького, да «Вот что мы сделаем, капитан Кроукер. Мы прям суд здесь. Вы заключенный. Батсон, вы тут присаженных». -ни «Ничего Капитан Кроукер, обзор указывает, да, что вы действовали без подготовки и использовали разумную силу для защиты невинной жертвы от, жестокого... от жестокости мужа. Ваша преданность подтолкнула вас к попытке убить себя во имя той, кого вы любите. Итак, что скажете вы?» представитель присяжных Не виновен, господин глаз народа глаз божий вы оправданы капитан крокер пока закон не найдет другую жертву вы в безопасности от меня мистер холмс я беру на себя большую большую ответственность но я подкинул лестер 20 личный след если он не сможет по нему пройти это не моя вина Возвращайтесь к вашей даме через год и сделайте ваше совместное будущее стоящим того вердикта, что мы вынесли сегодня. Ну господи, как это мило. Ну такое себе на самом деле. Самосуд такой, инспектор. К сожалению, убийцы, иска... убийцы ускользнули от нас. Что? Вы хотите сказать, что не справились? Я никогда не думал, что доживу до этого дня. Я упомянул убийц, а не само дело. Очевидно, что преступление было совершено тремя людьми, но вовсе не Рэндаллами. Вы правда так думаете? Вам всего лишь нужно отыскать банду из трех мо молотчиков, орудующих поблизости. Вы справитесь. И если они существуют, я их поймаю. Кого-то вы поймаетесь, не сомневаюсь в этом. До свидания, инспектор. Бросать опять унижение. Ну, короче, да... Но я не считаю что я вот этот вот правильный наш моральный выбор э -э -э джек рокер защищал женщину от нападения безумного человека вы решили сохранить это в тайне морской нос, чтобы отрезать шнур связать леди а затем вы и столовой серебро да ну короче принимаем версию я так думаю на заканчиваем. Вы еще закончили тебя так так тогда да, да. И статистика как обычно не работает, короче. Ну, ничего удивительно все как обычно. Короче, продолжаем. Дама в Q гарденс вот, вот это вот будет наше следующее дело. А так что, а сейчас все, все, а вот все. Заканчиваем. Я не буду нажимать на продолжить. Не буду или буду? Походу буду. Походу буду, да, давай, сейчас запустим. Вот так. Все. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставьте свои комментарии, ставьте лайки, да, в ставьте, делайте. Всем спасибо. Пока-пока.